<связать> сколько можно ехать Я не знаю чем так долго что-то будет молился сидит мы шли как по ну, скажем по линии фронта видно тачку доброго. набери мы ну, вот, здорово ну, вот мы на опорте сейчас зайдем обращаемся я первый раз пришел в Тушанфулу в 1976 году. Спартак играл в первой лиге с Помером Душанбе. На ВИПе я сижу с 2001 года. Бригада наша называется ВИП Крю. У меня там в основном такие взрослые дядьки. Зажравшиеся. Вот. Но матом мы ругаемся и Спартак поддерживаем. Вот на открытии, например, скажем так, залетные огребали. Мы погоняли. У нас там все очень жестко. Спартак Зенит. Какие-то двое залетных. Решили порадоваться, когда Зюба вот сравнял. Народ огрет. У нас с этим там сложно. Говорить, что мы матом не ругаемся. И у нас там есть там Саша Рапорта, матом троек, или любой там фратри. Вообще. Я думаю, что в россии -то конкуренты только бомжи. Но у фратри. А в основном все остальные это все это Биллибердак. Мусора, ни кони, даже близко не стоят. И по прошлому году могу сказать, что перформанс был не просто на высоком уровне. А в россии это сравниться нет совершенно точно. Что касается непосредственно перформансов, лучше это даже не обсуждается. Слушай, ну по поводу мата, там вот часто сравнивают э, культуру боления там, с английской э, схемой. Вот. Ты в Англии был же, да? Конечно. Вот. Ну, как они там вот, э, говорят, что в пример себе ставят? Ну, во-первых, тихие... никто не знает английский язык, и никто не знает, что они там на самом деле поют и что они на самом деле говорят. Единственное, что мне очень сильно запомнилось, мы сидели... С такими серьезными хулиганами На матче Селтик-Спартак И как они нас пылесосили да? но ну, это видно было А после игры хлопали и давали свои шарфы Вот культура боления У них, да, она на очень высоком уровне Несколько отличается от нас Лига чемпионов была Спартак, ты же ездил Ездил. помню, да, мы да, да. сидели на центре, если не ошибаюсь Мы сидели на центре Более того, это очень интересная Была история, все же помнят, что Сожгли портрет Татюрка в Москве и я шел вокруг трибуны, вокруг всего стадиона, на трибуну центральную с дочерью. И шел как вот, прям реально как на войне был. То есть я иду, Лизу держу за руку, а кругом все горит, взрывается. Как раз вот автобус, который подожгли, мы от него так в сторону ходили. После футбола болельщиков рассаживали в такси. И я видел, как люди из Фратарии, прям руководили вот эту очередь, сажали и поймали мне машину. Я с дочерью сел и уехал. Организован вот это, скажем так... Эвакуация была на должном уровне, огромное спасибо. Но мы шли как по, скажем, по линии фронта. По моей памяти, я помню конфликт только вот в Праге, был серьезный конфликт, еще тогда Катанек был Комбат. Вот. А он меня предупредил уводить детей, потому что сейчас будет движуха. Там повесили танк и народ побежал на трибуну. Причем, когда мы заходили на трибуны, так получилось, что я одного из стюартов так пододвигал. И я видел, что у него под дубленкой явно совершенно защита, И было понятно, что будет какая-то движение. Что, Антон, вот вопрос такой касаемо пиротехники. Это вот интересно мнение болельщика центра В принципе, какое отношение к пиротехнике? Вот. Ну, вот. Я скажу так, пиро не преступление. Это совершенно точно. Я жду когда начнете зажигать, не, но я Бывает. даже не буду скрывать, что сегодняшний «Спартак» играет так, что я очень часто смотрю на, на трибуны, север. Угу. Я смотрю на север, потому что действительно у вас интересно. я брать не буду. Потому я вообще не понимаю движухи вокруг фанатов некоторые, почему объясню, да, но может быть это как связано с чемпионатом мира 2018 -го года, если вот абстрагировать да, и убрать север, нету его, Но ну и для кого будет футбол? Ну, для кого? Для пердунов, которые приходят на футбол и ничего не понимают. Я не вижу футбола без фанатизма. Я хотел бы пожелать активные части людей, которые существуют сейчас, искать какие-то выходы и компромиссы именно с теми властями, которые, как вы говорите, закрывают административные и так далее. Но ни в коем случае не отказываться от своего дела, потому что ваше дело, именно ваше дело, да, оно украшает футбол. Они футболки и мероприятия, который в совокупности с игрой делает мой поход, лично мой поход на футбол, приятным, замечательным, долго вспоминаемым. Поэтому ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не ссорятся. То есть, если мы как фратрия представляем себя как единый кулак, и наш девиз один за всех, все за одного, ни в коем случае не ссориться, даже по серьезным каким-то вопросам, а собираться вместе за футбольным полем. И решать эти вопросы, потому что любая ссора, она будет радовать наших оппонентов. То есть, мы поссорились, пони засмеялись, мы подрались, бомжи повеселились. Мы должны быть единым целым. Всем нравится невозможно. Надо учитывать мнение, но ни в коем случае не подстраиваться. Нужно быть тем кулаком, которым вы сейчас являетесь. И не обращайте. мне нравится тот-то, ради бога, мне нравится тот -то, ради бога. Что-то не нравится, давайте встретимся, поговорим, но не ссориться. Вот это я считаю главное. А во всем остальном вам спасибо и респект. Насчет, как вы тут сидите? Здравствуйте! Здравствуйте, а, Сергей Здравствуйте. зовут. А, очень привет. Как вы вот, относитесь сейчас к нашей поддержке, к нашей организации? Если бы не вы, то довольно сложно было бы при нынешнем положении команды э, людям продолжать верить в команду. Благодаря вашей вере, вера сохраняется и в нас. Болельщиков простых, которые не относятся к такому, ну что ли, более яростному болению. Но благодаря вам вы, наверное, сохраните для наших детей и ваших детей наши лучшие традиции «Спартака». Это очень важно. А тем, кто приходит, только-только приходит болеть за наш клуб, я хотел бы посоветовать, самое главное, сохранять веру. Несмотря ни на что. Веру в свой клуб, имя которому Спартак, за который болею я и все люди, нормальные, живущие в нашей стране. Спасибо. Спасибо вам. Ну что, наконец-то первый матч домашний в этом году. Надеемся сегодня на достойный результат, не такой, как был в предыдущем матче. Сегодня на матче мы подготовили растяжку, которую повесим между балконами. Текст: если сердце бьется, честь не продается. Я думаю, смысл текста всем понятен. Также это строчки из нашего нового заряда, которые будем сегодня обязательно пробовать. Парни, всех поздравляю с победой. Пускай и вымученной победой, давшейся нам достаточно тяжело. Но, как говорится, результат остается, а игра забывается. Надеемся, выводы будут сделаны, потому что играть с Амкаром нужно все-таки сильнее и увереннее. Таким командам нужно забивать по 2-3-4 гола. А у нас, получается, мы все откладываем напоследок. Хорошо, что так все закончилось. Сегодня запустили новый заряд. В принципе, неплохо зашел. Конечно, есть к чему стремиться. Но видно, что тему, трибуна тема поддержала и тема понравилась. Вот. Будем и дальше стараться придумывать новые темы. Бодрые, чтобы народу, народу хотелось петь и шизить. Вот. Поддержка была, в принципе, сегодня неплохой для такого матча. Поработали визуально с трибуной, да, то есть использовали сегодня неплохо став, пускай не постоянно. Вот, ребят, пару слов еще касаемо звуковой поддержки. К сожалению, у нас не всегда получается шизить от души, очень часто наша шизай-поддержка зависит именно от, игра, от игры команды, да. Такого не должно быть. Мы должны шизить от души всегда и везде, то есть независимо от результата команды, потому что ей нужна именно наша поддержка. Отдельно, да, ребят, хотелось бы еще раз напомнить, то что все флажки, двуручники, все, что мы раскладываем на трибунах, да, это все лежит не просто так, а все это делает нашу трибуну ярче и лучше.